Добрый день, коллеги! Сегодня поговорим о том, как заблокировать рекламу в браузере Opera. Итак, блокировка рекламы ускоряет загрузку страниц и делает их чище. Блокируя рекламу, вы также блокируете множество отслеживающих файлов куки. Блокировка рекламы также останавливает сценарии майнинга криптовалюты. Чтобы начать блокировать рекламу, первое – перейдите в «Settings» – «Настройки» или «Preferences» – «Настройки на Mac». Первой функцией будет блок Ads» – блокировка рекламы. Установите флажок блок Ads and surf the web up to three times faster». Блокировать рекламу и работать в интернете в три раза быстрее. Чтобы включить блокировщик рекламы, вы также можете перейти в меню Easy Setup. Простая настройка в верхнем правом углу экрана на панели инструментов. Нажмите кнопку Exceptions, управление исключениями, чтобы установить настройки для конкретных сайтов. По умолчанию блокировка не будет касаться некоторых сайтов. При включенной блокировке рекламы в объединенной адресной строке и строке поиска будет отображаться значок. Нажмите на значок, чтобы увидеть дополнительные функции, включая количество заблокированных баннеров, тест скорости и переключатель, снимающий блокировку с отдельных сайтов. Чтобы предотвратить майнинг криптовалюты или криптоджекинг на вашем компьютере, установите флажок, Ноукоин. No Cryptocurrency Mining Protection, no coin. Защита от майнинга криптовалюты. Об этом поговорим в следующем видео. А пока всем пока было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Канал Тех Минимум. Всем пока!